В двух стран в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президент Азербайджанской республики Ильха Алиев встретил президента Турецкой Республики Раджаба Тайпа Эрдугана. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах это Азербайджан и восклицательный знак. Не спрячешься. Есть идея. О, здорово. До сих пор все твои идеи были блестящими. Ты пойдешь за мной и будешь делать то, что скажет твой старший брат. Скорее! Погнали! Посмотри, они не ушли? Я пытаюсь. Что там видно? Восемь был, один баран куда делся. А себя ты прочитал? Нет. Так восемь это вместе с тобой было. Восемь – это вместе со мной было. Шумит сосна, река жемчужная течет, А вдоль нее баран заплаканный идет, Его овца к весне набрала лишний вес и увелит. Ее куда-то под навес Курбан-Байран, испортил жизнь ты, пацану, большой казан, Забрал любимую жену, урод простой. Хочу девчонок преподать зимой у вас. Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, Карабах, часть Армении и точка.